Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами венном И сегодня мы сыграем последнее сражение в игре под названием Наполеон Total War. Последнее крупное сражение в истории Наполеона. Битва при Ватерло произошла 18 июня 1815 года и стала последним сражением для Наполеона. Совместными усилиями британские, ганноверские, прусские и голландско-бельские войска одержали победу над армией Наполеона после чего бывший император был сослан на остров Святой Елены. Что еще можно сказать насчет этого сражения? Ну, битва явилась результатом попытки Наполеона вернуть себе власть во Франции, утраченную после войны против коалиции, крупнейших европейских государств и восстановления в стране династии Бурбонов. В качестве противника Наполеона выступила седьмая коалиция европейских монархов, то есть, представляете, уже седьмая коалиция. Это же просто даже тяжело представить, насколько тяжело было уничтожить Наполеона. Сколько войск совместно потеряли союзники по сравнению с Наполеоном, который свой стратегический гений просто показал всей красе во время войн против него. Ну, еще можно сказать на то, насчет того, какие были командующие. У Французской империи, так и у союзников. У Французской империи были командующие, это, конечно, Наполеон, а также Мишель Ней. У союзников командующие были это Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, и Гербхард Лебер... Лебер... Лебер... Леберехт, да, прошу прощения, Блюхер. Но Блюхер, если не ошибаюсь, подошел уже ближе к концу сражения, когда... Наполеон ожидал, что войска Франции, наоборот, подойдут, э, как бы сказать, с тыла к Артуру Уэлсли, но получилось все немножко не так, как планировал Наполеон. Французы потерпели поражение, видимо, против Блюхера, и потому Блюхер привел свою армию к Артуру Уэлсли на помощь, что, собственно говоря, не ходило в планы Наполеона, поэтому он начал отступление. Силы сторон были следующими: у Наполеона имело 73 тысячи человек, а у союзников 118 тысяч человек, 68 тысяч у Великобритании и ее союзников и 50 тысяч у Пруссии. Потери же у Франции были следующими: 41 тысяча человек – это 24-26 тысяч убитыми и ранеными, включая 6-7 тысяч пленных, 15 тысяч было пропавшими без вести. У союзников, также и у Пруссии, 24 тысячи человек. У союзников, получается, 17 тысяч человек, это 3,5 тысячи убитыми, 10 тысяч 200 ранеными, 300 пропавшими без вести. А у Пруссии 7000 это 1200 убитыми, 4 400 раненых, 1400 пропавшими без вести. В общем-то, конечно, это был разгром для Наполеона, потому что... Он не имел возможности получить резервы, и потому просто любое проигранное им сражение, это был бы конец для него. Собственно говоря, что здесь и произошло. Ну что ж, давайте посмотрим вставку, которая здесь есть у нас. Итак, маршал Груши по моему приказу преследует прусскую армию. найти снит врагов к северу, наступая им на пятки. И тут появляется этот англичанин, генерал Веллингтон. Я слышал, в Испании он недурно показал себя. По крайней мере, так говорят те, кого он разбил. А вот чего он стоит против меня, это нам предстоит узнать. Ну, как я лично считаю, конечно, Веллингтон был не чета Наполеону. Это... Конечно, не было доказано в этом сражении, потому что, наоборот, Наполеон потерпел поражение. Но если бы не, пред... не подошли под крепление Блюхера, то, возможно, ну, даже, скорее всего, Велентин бы потерпел поражение, потому что у него были огромные потери от артиллерии Франции. Хотя французская артиллерия, на самом деле, повязла, завязла в грязи до сражения, и потому полностью всю свою артиллерию Наполеон не смог использовать на поле боя. Но это не помешало ему нанести огромное поражение краски только одной артиллерии и еще кавалерии французской. 18 июня 1815 года. Моя финальная схватка с Веллингтоном. Выбирая поле для сражения, британцы рассчитывали занять имеющиеся на нем постройки. Однако у Гумон, который находится вдали на левом фланге, уже к ночи будет моим. Лайсенд расположенный в центре, сейчас находится в руках коалиции, у голландцев. И, наконец, на правом фланге находится Папеллот. Отличная позиция, с которой можно атаковать британцев. Основные силы армии Великтон заняли северную часть равнин монсенджа расположившись сразу за затопленной дорогой. Это дает им стратегическое преимущество, где придется тщательно планировать Послал маршала грушей преследовать отступающих Русаков. Но почему он не докладывает о ходе погони? Груши. Груши. Он серьезно испытывает. Да, да, да. Так, ну как я буду поступать? Я просто перемещаю все войска на правый фланг и, в общем-то, там нападаю. Просто я уже эту битву сыграл один раз. Я проиграл. Но у меня правильные были мысли. У меня были правильные мысли. Я почти что победил, но я потерпел поражение. Давайте-ка идем на правый фланг. Я бы хотел эту битву сыграть очень легко и непринужденно, но не получается. Тут надо очень внимательно сыграть. Нужно прям все войска переслать на правый фланг. Я думаю, не мудрено. Почему? Потому что вот здесь, видите, да, вот эта хрень, это вот просто заграждение, чтобы мы не могли обойти с левого фланга, только с правого фланга. Заранее скажу, на правом фланге есть кое-какой сюрприз. В принципе, если вы немножко думаете головой, вы догадаетесь, какой сюрприз. Вот так как у нас тут войска одного Веллингтона, то это не означает, что на данном сражении будет один Веллингтон. Там было написано, что еще есть Блюхер, но Блюхера пока нету, значит он придет на помощь. Откуда он может на помощь? Либо с тыла, либо с фланга. Он придет с фланга, я это точно знаю, поэтому давайте посылаем сюда войска. Сейчас все войска пересылаем. Вот здесь можно занять предварительно позицию. Давайте бегом. Причем сюда еще артиллерию пересылаем, да. Причем давайте дождемся, пока у нас пехота туда дойдет. Я так понимаю, там скрипт, когда мы доходим вот до данного места, тут появляется войска Блюхера. Это, скорее всего, скрипт. Он так сам по себе не появится. Так что давайте пока сюда переходим. Вот тут прям самая то стать бы. Всю кавалерию мы тоже пересылаем на данный фланг. Там артиллерия перестреливается, но от нее толку вообще никакого в сражении мы не увидим. Даже ее сохранять нет смысла. Давайте бегом, бегом, бегом Так Пушки уже встали у меня на место Отлично а, Кстати, не совсем то, что нужно мне Давайте вперед немножко Так получится. Так. Да, если бы я себя, на самом деле заранее не знал бы, то я тут, на... ну, я не так много наполучал. Блюхер пришел, он как бы атаковал, но я его разбил. Извините, возможно, я не такой активный, как обычно, но просто уже, знаете, устал от этих исторических сражений, особенно вот... Ватерло. Ватерло меня немножко поколебало. А, великолепно стреляете, ребят. Я бы лучше вам сказал бы, давайте-ка не будем стрелять. Вот можете по мушкетерам пока. Хотя, блин, я думаю, не, не надо. Надо дождаться, пока наши войска все займут здесь позиции. Вот этих солдат можно просто вот так вот поставить. Там потому что и кавалерия будет у Блюхера, он попытается атаковать моих солдат, мои пушки. Чтобы предотвратить атаку на батареи, мы вот так сейчас сделаем. Давайте пока не будем. Стопы, стопы. Ни хрена, они сколько убили гренадеров сразу же просто там. 30 человек погибло от одного залпа. Да, вот это вот зашибись. Сейчас сам блюхер еще появится. Огонь, огонь, огонь, огонь. Огонь. Отлично, один отряд отступил. Второй отряд отступил, и третий сейчас тоже отступит. Так, огонь давайте по Блюхеру. Кавалерия, давайте сюда. Хорош. Все, минус Блюхер Еще раз Второй раз умирает Блюхер у нас Минус вся кавалерия Практически сразу же у Брусси А, еще есть один отряд Я забыл даже Давайте-ка ядра, пожалуй. Да. Так, так. Отлично. Все. Всю кавалерию вывели практически без особых потерь, ну и пехоту почти что все. Все, можно перегруппировываться. Давайте, в атаку, сейчас на их артиллерию еще надо забрать. И все войска давайте пересылаем быстрее на холм. Вот сюда. Здесь место самое то. Занимайте позиции. Артиллерию куда-нибудь вот сюда установим посредине этой поляны. Что они решили развернуться? Ну, конечно, вы смельчаки развернуть свои орудия, когда уже войска прям перед вами стоят. Так, вся их армия начинает передвигаться, блин. Я думал, получится некоторое время их, как сказать, затормозить, но они не, не получаются, они сразу начинают нападать. Веллингтон понял, что мои войска уже заходят к нему в тыл, поэтому резко начинают на нас нападать. стрелять так Давайте-давайте-давайте. Отлично. Дальше пошли. Ну, давайте все войска, все войска переходите. На новые позиции. Потому что англичане сами перегруппировываются. Наполеона самое главное, не умереть. Так, кавалерия у нас осталось. Ну, еще, да, довольно много, конечно, я потерял. Также, блин, по-глупому по сейчас до этого. А, он, кстати, своя роди-то развернул, я смотрю, да. Там лицом он развернул их. Так, очень устали здесь солдаты. Ну, что поделаешь, такова война. Так, блин, надо что-то вообще куда-то уйти далеко у Наполеона. Это кажется. Вопрос сейчас, как бы с ними сразиться, потому что они попробуют напасть на нас там, где мы, ну, как бы не сможем использовать артиллерию. Они попробуют напасть вот именно из за холма вот так вот. Так что мы давайте отойдем. За холм. Как-то вот так сейчас встанем. Ладно, надо так сделать, чтобы его артиллерия не стреляла по нам. А то у меня все же там есть какие-то войска. Но у него тут только одна артиллерия, по-моему, разворачивается. Остальные вообще ничего не могут развернуться. То ли не хотят, не знаю. Хер с ними, короче. так вот установим. Солдат. Так, здесь один отряд у меня запасной будет стоять. Пускай. Ну, а кавалерии я не знаю, куда ей. Пускай пока там, где ее установлено, она и стоит, ждет своих приказов. Ага, они пошли в атаку. Все, они уже идут в атаку. Артурия, угу, выдвигаются за холм. Давайте-ка поджидаем их. Куда войска Блюхера пошли, я даже не представляю. Реально куда-то непонятно, куда они поперлись. Так, все войска у меня уже за холмом, это хорошо. Ну, точнее, уже за пушкой, хотел сказать. А то пушка по своим стрелять будет нехорошо, это нехорошо. Как-нибудь вот так вот сгруппируйте здесь. На этом углу мы будем, короче, держать оборону. Да, далеко еще пока. Пускай сами нападают, раз уж не хотят. Я сначала тоже хотел напасть сам. Потому что предполагал, что англичане будут стоять просто и ждать, пока мы их будем уничтожать потихонечку. Но нет, войска англичан оказались немножко более хитрыми, что ли, или изобретательными. Они сразу же сами нападают. М -м -м. Возможно, кстати, было бы наоборот хорошо, что я вот здесь где-нибудь оборонялся. Потому что сейчас получается такая хрень, что он по всему фронту на меня нападет. Так что, может, и меня даже разобьет. Для того, чтобы меня не разбил, наверное, надо кавалеры туда послать. Хотя бы два отряда. Вот здесь вот. Они разберутся с этими застрельщиками. И с прочими солдатами, которые там встретятся. Да. Кстати, давайте немножко отойдем назад. Потому что у застрельщиков-то дальность больше. Не попадете уже, да, наверное? Угу, далековато они уже ушли стойте туда так они сами кстати подошли к нам близко Стреляйте по ним. Давайте, давайте, давайте. Так, кавалерия бежит. Сбил моих мою артиллерию. Какая-то чертовщина сейчас на экране. Так. У меня тут солдаты похоже, что разнесли их линию пехоту. Давайте-ка здесь егерей атакуйте. Игерен. Насау. Так. А, блин, патроны кончились Тоже патроны кончились, да ладно Ой, жесть ой ой ой не-не-не, ребят, мы перепутали, извините. <свист> не будем нападать на вас. Так-так-так. Командующий, где наш? Подходи сюда, нам нужна твоя помощь Блин Давайте в атаку Ландовар, атакуйте со спины. Так, на этот холм сбирайтесь. Убегайте уже, ёмою! Сколько вы там будете драться, суки, надеть? Убежали Эти ублюдки Так, нет, они не нападают у нас. Отступайте. Драгунов там осталось немного, блин. Добивайте всех Все, отступили все войска почти Вот еще у Блюхера там остался один отряд Тут еще драгуны полуживые А тут черная стража, нигеры, чертовы Ну ладно, это не нигеры, конечно, это эти Да в юбках шотландцы. Шотландская пехота. Черная стража почему-то называется. Не знаю почему. Ладно. Фиг с ними. Нам надо главное победить. Тут осталось-то всего несколько отрядов. Вот если бы мою артиллерию бы не убили, конечно, это был бы эпик фейл для врага. Но вот мою артиллерию уничтожили. В сути, из-за этого очень долго держатся они. Артиллерия бы просто выносила, косила бы их. Так, хорош, Наполеон зашел прямо во фланг. Мушкетера. Правда, сейчас сам может отвалиться. Так что отступай. Ну все, давайте в атаку на артиллерию врага. И мы одержали победу. Или нет? Вся кавалерия взбунтовалась, короче. Да. Черная Стража не выживет тут И Просто не жить Отлично Отлично солдаты Вперед к победе Добиваем эти орудия и заканчиваем сражение. Ой, ну жесткая битва. Тут по сути только на одном а, чисто выигрывает бот, что у него войска, больше войск, и у него они получше стреляют. А выиграть данную битву несложно, только надо, главное, зайти с правого фланга как можно быстрее убить Блюхера, потом добить его войска, либо же вот разместиться, как я, вот на такой поляне, чтобы можно было вести огонь спокойно. Славная победа! Кто сможет отрицать, что равного триумфа наши войска еще не знали за всю историю державы? Да, я потерял очень много людей, ну да. Это вот похоже, что из-за того, что мои орудия здесь... В самом начале практически сражения разбили. Вот если бы мои ушки держались бы, да, тогда бы мы бы могли тут гораздо больше настрелять. Ну что ж, Наполеон одержал победу, свою последнюю. И, в общем-то, можно сказать, он теперь станет властителем мира. Ну, у нас еще осталась одна битва, Наполеон Total War. Конечно же, за Британию еще можно сразиться. В общем-то, герцог Веллингтон тоже... Был было непросто, и мы сможем за него сыграть, посмотреть, что же сделает Наполеон наоборот, да, то есть, что он предпримет для того, чтобы победить, что предпримет бот. Ну, а с вами Веном был, да, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, всем пока, удачи!